Приветствую вас, друзья. Делаем. Интересно, что ровно год назад вы меня были одними из самых активных подписчиков и вообще участников моего канала. Но ну, что-то вас постепенно стало все меньше и меньше, очень жаль. Ну посмотрим, может быть скоро ситуация снова изменится. хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за тех, кто подписывается на канал. Поскольку взаимодействие для Ютуба наше с вами очень важно для того, чтобы видео, на которое я трачу достаточно немало усилий, увидела как можно больше людей, его нужно Ютубу показывать в рекомендуемых видео. А для этого YouTube должен понимать, что оно действительно пользуется спросом, да, действительно оно интересно, полезно, и его нужно рекомендовать. Поэтому буду вам благодарна, если меня будете поддерживать сегодня мы с вами будем смотреть, что ожидает вас с 22 июля по 15 августа. Именно в это время планета малого счастья, удачи и любви будет двигаться по вашему родному знаку. Она выйдет из дома тайн, из его скрытого тайна явного и наконец-то пойдет по вашему дому я. И можно сказать, что максимально вы включитесь во все процессы по своей Венере. Вы будете очень харизматичны, очень привлекательны для обоих полов. И это благоприятное время для того, чтобы вы начинали взаимодействовать. Это не время для отпусков и для отдыха. До 15 августа идеально было бы для вас как раз поработать, уделить время своим рабочим делам, ну и вообще каким-то бытовым, может быть, решением вопросов. У вас будет очень хорошо работать голова, поскольку через некоторое время, уже ближе к середине августа, Меркурий присоединится к Венере и в конце июля еще и Марс. Три планетки будут идти по вашему знаку, а значит максимально вы сможете проявить такие свои качества, как аналитика, как практичность, как умение все анализировать, контролировать, выбирать лучше, сортировать, вот привести все в порядок. У вас получится в этом периоде лучше, чем никогда. Давайте посмотрим, с какими событиями вы будете входить в этот период. 22-23. Ну Здесь у вас может наблюдаться чрезмерное стремление к развлечениям, возможно, расточительности. Посмотрите, оппозиция от, от Венеры к Юпитеру. Юпитер здесь у вас находится в зоне партнерства. На самом деле эти два дня очень благоприятны для вступления в брак, для обручения и вообще для каких-либо очень важных решений, договоренностей со своими партнерами. 24-25. Здесь время освобождения от эмоций, благоприятное время. Но для вас здесь наиболее лучшее освобождение от излишней эмоциональности – это провести время на работе. Вы трудяшки, для вас очень важно что-то делать, вы совершенно не любите сидеть без дела, и для вас это было бы идеально и полезно для здоровья. 27 по 29 будет несколько событий. Ну, Во-первых, Меркурий перейдет в знак зодиака Лев включится ваше творческое мышление творческая жилка вам будет быстрее легче извините Меркурий из Льва перейдет уже в вашу Деву поэтому здесь включится не столько творческая сколько практичная ваша смекалка и умение решать вопросы медленно не спеша но ну, хотя почему медленно не медленно как раз очень даже быстро и точно. С расчетом. Также может здесь у вас наблюдаться ситуация. Вы знаете, как-то обратите внимание на, на здоровье. На свое здоровье и не перетруждайтесь. Любые какие-то тайные вопросы могут привести к каким-то неприятным последствиям. Что-то, что делается неофициально, оно может как-то немножко негативно отразится на вашем здоровье. Как-то вы можете понервничать, попереживать из-за чего-то. Марс также переходит в, да, Марс переходит в Деву, а вот Меркурий, Меркурий, планета, отвечающая за общение, я уже немножко путаюсь, устаю, Меркурий, отвечающая за общение, она все-таки попадает в Лев, поэтому... Вам будет очень легко коммуницировать и проявлять свои наилучшие творческие качества. А уже с 12 августа и, и Меркурий перейдет в Деву. То есть три планеты. Меркурий, общение, потом ваша активность и Венера, любовь, они будут все находиться в вашем знаке Зодиака. Все будет окрашено вашей Девой. Еще интересный момент. Поскольку Юпитер снова... Вернется в э, Водолей из Рыб, это указание на то, что вам могут, может прийти необходимость порешать дела, которые были в вашей жизни в апреле месяца этого года. Будет такая, может возникнуть такая необходимость. И 1-2 числа это критические дни для общения со своими родными, любимыми, дорогими людьми, ну и вообще в принципе с вашими партнерами. Поскольку будет образовываться напряженный аспект от Меркурия к Сатурну. Меркурий, вот он Сатурн. Сатурн у вас в зоне работы. Так верно ведь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И также это может быть еще осложнение по работе. сердечно-сосуди По здоровью сердечно-сосудистая система. 8 числа, если вам захочется как-то погулять, повеселиться, ну смотрите, все может быть, но будьте осторожны, чтобы не чтобы не было все чересчур. Поскольку здесь у вас будет оставаться некоторое время напряженная сердечно система 9 10 венера будет находиться в напряженном аспекте к нептуну ваш нептун находится опять же в зоне партнерства значит здесь возможно какие-то ошибочные решения связанные с вашим отношением с вашими партнерами с выбором с выбором вашего партнера что-то может вас держать в неведении и в чем-то вы можете ошибаться. То есть не принимайте в эти дни никаких поспешных решений. Иначе возможно самообман и дальнейшее разочарование. 11-13 Венера будет образовывать интересный аспект к Плутону. Давайте посмотрим, что у нас тут с Плутоном. Так, Плутоном. Вот Плутон у вас в зоне Раз, два, три, четыре, пять. Любви, любовных отношений. Но это благоприятный период для любви, любовных отношений. Что-то очень хорошее и приятное, а также для каких-то финансовых сделок. Не помню, сказала ли я в аспекте 3-4 августа, там должен был быть тригон между Венерой и Ураном, который дает очень удачные финансовые сделки, знакомства. Наверное, пропустила. Уже не буду возвращаться, на всякий случай напомню третьего 4 будет аспект от Венеры к Урану, который даст вам благоприятные ситуации, да, особенно с финансовые сделки, да, да особенно благоприятные сделки на чужих ресурсов. Можете получить хорошие деньги от ваших компаньонов. Так, одиннадцатого-тринадцатого – вдохновенный творческий труд. Про 12, когда Меркурий переходит в Деву и усиливается ваша умственная концентрация связанные с передачей информации, наступают благоприятный периоды для знакомства, и для реализации каких-либо замыслов после 12 числа. Единственное, что пройти 14 у вас здесь, возможно, ну, не, неблагоприятные ситуации, знаете, как-то... Ну, Я бы сказала так, что 14 числа ну, по возможности постарайтесь не конфликтовать с близкими женщинами, потому что там будет некоторое напряжение. Еще хотелось бы добавить, что 11-13, вернее... 3-4, возможно, удачные какие-то ситуации, связанные с партнерами издалека. Может быть, даже неожиданное знакомство с иностранцами тоже могут быть в том числе. Ну или какие-то положительные обстоятельства. Ну, может быть, кто-то, например, работает в туризме. Тоже для вас удачные сделки. Ну, на сегодня по прогнозу. Астрологическому мы закончили. Сейчас переходим по второй части. Что ждать представителей знака Зодиака дел? в ну, период с 22 июля по 15 августа? Какими их будут видеть окружающие? Давайте посмотрим. Паш Жезлов, вестники. Ну, будете вестниками каких-либо новостей, постоянно передвигающихся и очень говорящие. Хорошо, несущие различные новости. Что вас ожидает финансах. Ой, нехватка финансов, денежек не хватает. Значит, осторожно с деньгами, постарайтесь не тратить их. Ну, вы, в принципе, люди практичные. Ну, знаете, здесь идет как ожидание получения денег, как будто бы, вам не хватает. Вот здесь вот идет нехватка, а вот... Но вы ждете какого-то удачного источения обстоятельств, когда колесо завертится и вам вернут ваши деньги или заплатят. То есть вы же во что-то вложились, но пока еще этот период вам придется немножечко поэкономить. Хорошо. Что вас ожидает вообще на работе с вашими женщинами? Давайте посмотрим. Ой, как интересно. Король жезлов. У вас очень много работы. Вы работаете, сотрудничаете с мужчинами. Особенно те, которые относятся к огненной стихии. Лев, Овен, Скорпион сюда тоже подходит по Марсу и Стрелец. Причем вы этого человека давно и хорошо знаете. Да, у вас с ним очень хорошие такие близкие дружественные связи. Этот человек вам как-то, знаете, идет в идет в пользу сотрудничество хорошо. Что вас ожидает в карьере? Что ожидают в карьере представителей знака зодиака тела. Здесь вас ожидает ну, много во первых бумажной работы, какие-то новости. Может быть, даже у кого-то какое-то новое направление, новая работа. Ну да, видите, тут, судя по всему, идет некое возрождение, то есть восстановление чего-то, или на месте вас восстанавливают, или вы какое-то новое место получаете. Здесь что-то новенькое может. Ну, и оно очень приятное для вас, и вам нравится. Знаете, какое-то какое направление даже поменялось. Ну, можно и работу Нечто новое – это точно. И что ожидает представители знака зодиака на доме в семье? Давайте спросим. Здесь с довольством. Здесь есть женщина, которая очень довольна собой, которая которая благородна, которая, в принципе, может даже одолжить если нужно. Ну и вот ва ваши взаимоотношения, ну и вообще ваша, она вот похожа вот на достаток. Все устраивает. И да, вот я тут уточняю, вы дома можете рассчитывать на помощь. Есть, если вдруг кому-то чего-то там будет не хватать, то вы можете привести вам там помогут. Что еще ожидает дев в любви? О любви. Давайте спросим. Что ожидает девка в любви? Ой, в любви здесь, смотрите, для мужчины это королева мечей, одинокая женщина или воздушная стихия. Весы, водолеи, близнецы. Ну, я смотрю, что как-то ее добиваться. Очень даже активненько добиваться. И вообще даже не будете представлять, что с ней делать. Ничего не будет помогать. Тяжко будет. Ну, там в итоге все-таки идет ситуация по миру. Ну, у меня разрыв, естественный уход. Что-то не захочет она быть с вами. Хорошо. А давайте спросим для женщин. Что ждать женщин? в любви, в делах. Может быть, это вы так себя будете вести? Вообще от откажетесь. Давайте посмотрим. Так, сила. Сила. То есть будете очаровательны, обворожительны. А, очень даже страстны, я могу сказать. И похожие вот на такую барышню. То есть вы включите королеву кубков. Вот такие будут делать Чувственные, внимательные. Вы, за, вы захотите заботы. То есть вас, ваше сердце, ваше расположение можно будет добиться только лишь при помощи заботы, которая обычно, которая обычно мечтает женщины воды, рыба, ракет, картоны. Вам нужно внимание, внимание, Кстати, Знак для мужчин, может быть, вот вам тоже есть указание обратить внимание. Вот на стихии. Тем более, что у вас там будет активизировано а, рыбы. А они как раз могут говорить и про рыбку какую-то. Хорошо. Давайте спросим. Основной совет от карт представителям знака Затяка Дева. Главный совет. Король Пентакли. Вы знаете, король Пентакли это значит бороться за свою финансовую независимость, за свою финансовую устойчивость, думать о своей о своих положениях, но ну и в принципе это может быть указание на то, что вам может посодействовать какой человек, представитель такого же земного знака, как и вы, где телес или козерот, ну, менять кардинальные перемены должны произойти в финансовой структуре, абсолютно кардинальные. Мне почему-то кажется, что вам больше подойдет, знаете, деятельность, надеяться на самого себя, может быть, уйти от какого-то ненужного партнерства, которое перестало быть для вас выгодным. Все, я так вижу. Ну что ж, на сегодня мы заканчиваем. И благодарю вас да, за просмотры и до встречи в следующих прогнозах.